7 октября 2022 года открывается единый центр кавалерии и технологии управления БД России по городу Севастополь. Впервые в новейшей истории в нашем городе герои создана конная полиция, кавалерийский звон отдельного батальона патрульно-постовой службы имени Василия Ивановича Бузина. Я уверен, в скором будущем жители города и гости не смогут представлять Севастополь без нашей конной полиции, конных нарядов, конных пар, на, на пляжах и туристических маршрутах. И уверен, что это станет визитной карточкой севастопольской полиции и города в целом. Командир кавалерийского взвода, старший лейтенант полиции Насонова Татьяна Сергеевна Намерение намерении по кличке Шейк Тимур. И помню, старец из района сказал, как шашку взял подвысь, коль из машины или вагона коня увидишь, поклонись.